Мы сегодня пойдем дальше, и вы мне поможете думать вместе. Вчера мы все уже узнали, что у нас величайшее, очень длинное, очень обширное кровообращение, сердечно-сосудистая система, 96 560 километров. И те маленькие частицы, которые дают Кровеносные, красные кровеносные терца, которые снабжают нас кислородом, они микроскопические. Поэтому очень важно нашу систему держать чистой. Давайте пойдем в китайский ресторан вместе сейчас. Либо много, множество других ресторанов, пусть это будет в Европе, пусть это будет в Америке. Что мы там употребляем обычно? Жареную пищу. Вы согласны со мной? В какой-то мере она все равно обжарена в каком-то жире. Мы ощущаем, как жирная пища застаивается в нашей системе и исчезает из системы или пищеварения гораздо медленнее, чем нежирная пища. В обильном жире изготовленная пища, здесь наш желудок, она стоит в желудке от двух до 5 часов. И если вы в этом промежутке опять что-то туда вкладываете, потом опять что-то вкладываете, то, естественно, это не успеет просто перевариться, уже приходит новое. И в течение четырех часов после приема пищи человек ощущает, ощущает все еще тяжесть. А причиной является жир который не дает желудку освободиться, опустошиться. Лекцию про правильные жиры нам жир нужен, потому что он основание создания нервной клетки. Но это очень сложная лекция, поэтому я немножко думала, хотя логично, чтобы я ее завтра вам представила, я все-таки хотела бы дать немножко времени для раздумья и привыкнуть к этим лекциям. Посмотрим опять в артерию. Мы рождаемся чистыми артериями. Это просто благодать. Но как мы вчера увидели, уже к 15 годам жизни, если мы живем по обычному, вседозволенному образу жизни, то даже у наших детей появляются первые полосы жира в наших кровеносных сосудах. Это неощущаемо, но оно там есть. И это является причиной убийственного расстройства нашего здоровья, коронарной болезни. Мы полностью зависим от кровообращения, абсолютно полностью, потому что все органы наши, они же питаются кровью, оттуда получаемым кислородом, питательными веществами. Надо понять, что если мы не заботимся о системе кровообращения, тогда вся система, она не сможет и не будет иметь сил заботиться о нас, о своем хозяине. Мы настолько молоды или стары, каковыми являются наши артерии. Это действительно истина. Каждая отдельная клетка всего огромного количества, а у нас квадриллионы клеток, квадриллионы. В нашем теле с головы до ног зависит с одной стороны, во-первых, первая система, которая переносит при помощи крови кислород и питательные вещества в клетку, а с другой стороны выводит из, этого, из нашего организма, из клетки, шлаки, остаточные вещества, в общем, все, что является результатом жизнедеятельности клеток. Если эта система... Не работает, у нас проблемы. Мы видим, что при так называемой вседозволенном образе жизни состояние артерии очень быстро ухудшается. Мы здесь видим артерию уже 30-40-летнего человека. Мы видим атерому. Это скопление клеток, которое состоит из холестерина, и кальция стенка сосуда становится жесткой негибкой если дать функциональную как бы смысл как что такое атерома это эпидермальная или фолликулярная киста заполненная пастообразным веществом и собственными выделениями кисты часто люди приходят и говорят у меня киста тут или там вот здесь формула что такое киста? Это капсула, содержащая творожистую массу. И этой творожистой массой является скопившееся выделение сальной железы, которые часто имеют очень неприятный запах. Иногда они в этой в середине образуется такое маленькое отверстие, из которого выделяется содержимое и если мы это обозреваем, оно очень некрасивого цвета и неприятного запаха. Мы должны сейчас еще приложить эту мысль, что атеросклероз, безусловно, прогрессирующаяся болезнь артерии. Если она началась, значит она идет все дальше, дальше и дальше. И мы видим здесь уже фиброзные вбляшки, которые дошли, видите, до закупоривания сосуда до 90%. Много. Образование увеличивается, становится плотнее, толще, твердеет, деревенеет. И если анализ делать, если делать биопсию, вы видите, что это как коралл и камень. Рассвет этого очень важного сосуда здесь, на этом слайде, сузился уже на 90%. Вам нравится такая артерия? Подумайте об этом. Здесь практически нет сосуда. Так выглядит далеко развивающееся поражение. Атеросклероз – далеко развивающееся поражение. Посмотрите на этот слайд. При этом внутренняя поверхность покрыта белым жирообразным веществом. Артерии практически нет. Жир закрывает всю внутренность. Что это нам <со> напоминает? Атеросклероз – прогрессирующая болезнь артерии. И окклюзия называется вот это отверстие, которое закупоривается, закрывается. Это закупорка. Теперь здесь не достает только сгустка крови или тромба, который не даст крови и кислороду достичь сердца или других органов. И конец. Атеросклероз может принести в таком случае внезапную смерть, если уже у нас артерии не существует, и просто мы пошли на ужин на день рождения, хорошо, плотно, жирно попитались, и образовался сгусток крови, здесь виден, окончательный результат и самоубийца. Этот тромб закрыл просвет артерий, который должен был бы открыть так широко, как вы видите вот эту стрелку. Жизненная линия целевого органа закрыта. Изгусток густок унесет эту жизнь. Смертельная бляшка, если смотреть, как она растет, как она образует, образуется, он вызывает все большее сужение просвета. Рождается ребенок с чистыми артериями. 20 лет спустя, и уже проблемы... 20% закрыто. 45 лет 60% закрыто. И если мы пойдем дальше, до 70 лет, там мы можем найти уже 90% закрытыми. Итак, болезнь прогрессирующая развивается с рождения, от рождения до смерти. Это не старческое заболевание, как многие думают. Удивляющими, даже шокирующими является результат. Я выбрала одну очень обширную, но очень давнешнюю научную работу доктора Эноса, но она хорошо все показывает. Он в своих исследованиях, которые он проводил уже в 50-е годы в Корее на предмет татеросклероза, когда война шла, при вскрытии погибших американских солдат Выяснилось, что атеросклеротические изменения наблюдались у 77% солдат, средний возраст которых был сколько? 22 года. Молоденькие совсем. Это не болезнь 70-80-летних, а прогрессирующие, постепенно развивающиеся заболевания. Посмотрим на этот слайд. Причина смерти видится здесь очень ясно. Заполняется наша артерия жирами. Вот тут она еще свободная. Тут она начинает заполняться жирами, холестерином, плюс кальцием. Постепенно все это скапливается, и это отнимает нашу жизнь. Это хитрая, убийственная болезнь которую мы кормим сами три раза в день. Если бы сейчас рядом с нами или рядом с этим слайдом стоял бы хороший врач, Патала да, анатом который анализировал бы каждый раз состав этой бляшки сосуда, то он бы нашел, что она всегда следующая. Во-первых, насыщенный жир. Во-вторых, общий жир. Обязательно кальций и холестерин. Сосуды, которые эластичны, которые самые красивые, если смотришь, самое красивое чудо создания. Они настолько гармоничные, настолько красиво созданы, светло-светло-розового, ну, как лосось примерно, цвета. И теперь они становятся хрупкими, такими деревянными и совершенно изменяются. Такая бляшка может возникнуть, ну, почти у всех, как у людей, так и у животных, потому что обычно животное есть то, что есть его хозяин. Если употребляется быстрая дрянь пища, я не умела никак по-другому назвать, думала, что это всем ясно. Посмотрите на здоровую артерию. Красивая. Кровь течет по веночной артерии равномерно, снабжая сердечную мышцу кислородом. Все хорошо. Человек счастливый, здоровый. Но когда мы прожили 40 или 60 лет, сосуд растягивается как резинка. Видели резинку, которая уже растянута? Вы никак ее в прежнее положение уже не заставите, не вложите. Она становится хрупким, теряет эластичность. Это поднимает, безусловно, сразу давление. Поскольку кровь необходимо протолкать через этот сосуд, как через пережатые шланги, это значит, что сердце работает с гораздо... Большей нагрузкой. Ему труднее. Наконец возникает такая формула, запомните ее, усталое сердце. Сердце все расширяется, расширяется, и, наконец, может просто приостановиться, потому что расшириться до бесконечности невозможно. Изучая кусочек сердечной мышцы, мы видим, что сердечная мышца ослабла, поскольку рабочая нагрузка была слишком большой. Здесь мы уже видим заблокированную артерию. Поток крови в сердечную мышцу прекращается. Что мы получаем? Мы получаем разрыв сердца. Это тоже очень важная научная работа потому что она самая обширная до сих пор, которая делалась в отношении атеросклероза и сердечно-сосудистой системы. 23 тысячи вскрытий, 15 городов, 14 стран мира. Системно изучали аорты и веночные артерии. Изучали материалы 20-30 тысяч по всему миру, и анализ, который они заполучили, вы увидите на следующем слайде. Результат этого международного, по изучению международной работы. Наличие частоты случаев кардиоваскулярного заболевания равно размерам бляшек. Существует обратная связь между жиром и величиной бляшки. Чем больше жира, тем больше бляшка. Усвоением холестерина и атеросклерозом. Все имеет взаимную связь. Ну, такого ответа на, такой, на такую работу надо было ожидать. Здесь вы видите бляшки. Чем больше бляшек, тем серьезнее, серьезнее сердечные заболевания. Не забудьте, связь между жиром, усвоенным холестерином, Величиной бляшки и атеросклерозом показывает влияние, которое оказывает продукты животного происхождения. Сейчас вы точно захотите, чтобы я ушла. Нет? Ну, Это показывает влияние, которое оказывает продукты животного происхождения. Подождите еще, когда я буду читать вам наилучшую Доктор Нир Бернар, это очень умный ученый, при помощи его слайдов, его работ, которые он дал мне выучить, про раковые заболевания, вы поймете меня лучше и поймете то, что сегодня услышите. Насыщенный жир, холестерин, который находится только в продуктах животного происхождения, находящийся в организме животных. К сожалению, это так. Как к нам приехал один очень богатый человек, и врач ему сказал, что ему нельзя употреблять мясо. У него Его ждала пересадка печени. Печень была совершенно разрушена, и он не знал, как жить. Но пересадка печени стоит 300 тысяч долларов, по-вашему, примерно. И самое лучшее, где оно делается, это у Томаса Стазла, это в Питцбургской больнице университета. Там они начали их делать. И я спросила у этого богача, будете ли вы... Но вы вот сейчас делаете себе эту пересадку. Ведь вы будете жить дальше так же? Какой смысл в этой пересадке? То, что вы разрушили раньше, вы сделаете вновь. Я ему ничего не сказала. У нас есть маленький цех, где мы делаем здоровую продукцию. И мы стараемся делать такую продукцию, которая близко к белку. О белках я вам отдельно буду говорить. И напоминает, белок, он есть белок. Главное, чтобы были все 22 аминокислот. И мы этому научились. Он ел, ел, ел, ел. ел. И слушаю, звонится жене. Слушай, мне тут все дают. Ты знаешь, и колбаса есть, и котлеты, и все, что хочешь. Ну, мы... Он только после, после программы узнал, что это на самом деле не животные продукты. Они были близко. Вкус и то, что он получал, насыщенность. Программа «Новое начало» не отнимает у вас вещества, она заменяет. Помните это. Люди, которые становятся фанатиками или неправильно понимают программу, выбрасывают из своей жизни одно, второе, третье, не умея себя снабдить всем нужным, оставляют как бы в ущербе и потом страдают еще хуже. Это, это неправильно. Надо знать, где что есть, и всегда нужна замена. Если ее нет, надо брать то, что есть. Я... Ну, как бы вам сказать. Хочу вас обнадежить, что не все так страшно. Давайте посмотрим на этот слайд. Мужчина, американец, молодой, возраст 35. Диета, богатая жирами. Атероскеллез 20%. Живет в Мичигане. Употребляет богатую пищу, но ресторанная пища примерно 40% богатой жирами. И множество жира, множество масла. Дневная норма потребления сахара примерно. Вы понимаете, что сахар, он как бы спрятан в продукты всякие, в печенье, в пакетике, в хлеб даже. И он так примерно 40 чайных ложек употребляет. Это очень тяжкая доза также для поджелудочной железы. В Результаты приема, вот такой пищи, он также употребляет 15 раз больше соли, чем вообще можно было бы или нужно бы. И в результате такой, такого приема пищи, что делает организм? Он должен ответить. Он производит 500 мг холестерина в день вместо 50. Мы, значит, можем сказать, что из-за этого... Страдают артерии. С такими показателями конкретно изучаемая область организма 20% охвачена артеросклерозов. Но посмотрим на японца: 30 лет старше, 65 летний, его диета простая, и у него половина из вышеуказанного заболевания. Японец, мужчина 65 лет. Простая диета. Атеросклероз на половину меньше. Есть пищу, которая состоит из 10% жира, не из 40%. Диета продуманная. В диете японца не существует таких количествах сахара, соли, холестерина. И смотрите теперь, кто моложе? Тот, в 65 лет, у 35-летнего американца наполовину серьезнее атеросклероз, чем у 65-летнего японца. И это истина. Я встретилась с одним ученым, он сделал хорошую рекламу, или можно сказать антирекламу, Макдональдсу. Как хорошая реклама влияет на подсознание, это вы все знаете. И вот один из ученых Гарвардского университета, он посещал Японию, и во время его лекции там он сказал, чем чаще посещать Макдональдсы, тем быстрее можно оказаться на кладбище. Истина. Истина, которая говорит о жире. И предыдущие слайды. Это уже цитата профессора Ханса Диля. Бомба замедленного действия. Он один из самых великих эпидемиологов, кардиологов, которого я сейчас знаю. Атеросклероз часто – это заряженное ружье, где время нажимает на курок. Сколько у кого времени, никто не знает. Я перевела его цитату. Нам надо понять, что в большинстве случаев повреждения сердечной мышцы вызывает медленно усугубляющийся процесс в артериях, который называется атеросклерозом, при котором повышается рост бляшек, что неизбежно приводит к неожиданной смерти. Неизбежно. Смертельные бляшки. Здесь есть два вида, и вам надо это знать. Причина взразрыва сердца, сильно закупоренной артерии, это называется стабильный стеноз. Это стойкое сужение, просвета любой полной анатомической структуры организма с размером больше 70%. Средняя степень, теперь люди говорят, о, у меня все хорошо, у меня средняя степень, только 50% может быть, все хорошо. Совсем не так. Средняя степень сужения артерий, нестабильность, как называется, там действительно 50%. Но надо обратить внимание на следующие обстоятельства. Ученые пришли к выводу, что причиной большинства кризисов не являются крайне суженные артерии, в которых стабильная бляшка. Почему? Если это умный человек, и у него стабильность стенос, нос, и он начинает с упражнениями и начинает создавать коллатеральную систему, которая ему поможет, он выживет. Большинство сердечных разрывов происходит как раз при средней степени суженности артерий, где бляшка нестабильна. И артерия сужена только на 50%. Почему это так случается? Смертельная бляшка. Здесь мы видим стабильную. У нее толстая фиброзная капсула. И очень маленькая липидная, то есть пятно жира. Это мы видим типичную развитую бляшку. Но обычно у этих людей, как я уже сказала, могут образоваться и развиваться коллатеральные кровеносные сосуды. То есть боковые, окольные кровеносные сосуды, которые будут обеспечивать приток крови помимо основного сосуда, как раз в ту область, где проблема. И в большинстве случаев липидное пятно на бляшке, оно не очень широкое, поэтому оно не угрожает нас. Но давайте сравним теперь с нестабильной, а это обычно у молодых. Большое липидное пятно, большое жирное пятно, тонкая фиброзная капсула. Для сравнения, здесь сужение 50%, но пятно большое, и это убивает большинство больных. Просвет не закрывается бляшкой, хотя иногда и это случается очень, очень редко. Но в большинстве случаев причина является разрыв бляшки из-за большого содержания жира. Вот здесь хороший слайд. Это сама бляшка. Здесь место разрыва. Здесь вы видите голубая, это стенка кровеносного сосуда. Сама бляшка, первоначальная бляшка, сосуд, бляшка с очень большим содержанием жира, и возникает разрыв. Почему возникает? Потому что капсула тонкая, фиброзная капсула, и она не удерживает этот поток жира. Может быть здесь и яснее, атеросклероз, разрыв бляшки. Раз. Первое. Богатая жиром бляшка, все, что белое. Второе. Это фиброзная капсула. Она тонкая, мы помним. Третье. Это место разрыва. А четвертое. Это тот кровяной сгусток, который закрыл наше отверстие. И наружный слой состоит из первоначальной бляшки, но оно слабое. И большое содержание липидов или жира Создает возникший разрыв. Капсула разрывается, и мы видим, как формируется кровяной сгусток, который просто уносит жизнь человека. И здесь успеть реанимации тоже не, не удается всегда. Прямой причиной является атеросклероз. На основополагающим является большое содержание липидов или клеток жира. Теперь мне придется вам сказать, где больше всего жира, опасного жира, плохого жира. Уровень холестерина необходимо по возможности срочно снижать и держать его в равновесии. Вот здесь я вам сегодня даю совет, реальный реальный совет. Будут отдельные слайды. Конечно, хорошо сказать, не ешьте холестерин. Холестерин откуда мы получаем? Из продуктов животного происхождения. Но вы должны знать, что чемпион холестерина – это желток яичный. Самый вкусный. Вся моя студенческая жизнь прошла. Больше есть нечего в студенческой кухне. Быстро яйцо и любимый желток. Но всегда есть выбор. Второе, 35%, исходит из красного мяса, но самое жирное – это курятина. Люди не знают это. У меня были даже в Германии студенты, которые встали и сказали, ну, Эст, на курятина же пишется у диалогов, что, диетологов, что это ди, диетологическая пища и так дальше. Я сказала, я ничего не могу сделать. Я общалась с пятым в мире биохимикам, и он получил английскую специальную премию за свою научную работу, установив вот такие факты. В курятине может быть даже больше холестерина, чем в красном мясе, если его правильно готовить. Большинство людей об этом ничего не знают. Еще некоторые обстоятельства. В 70-е годы, как я вчера вам показывала, начали делать ангиографические процедуры. Это довольно новое. И нам вчера уже стало более-менее ясно, что это метод контрастного ингенологического исследования кровеносных сосудов. Ангиография изучает функциональное состояние сосудов. Оно видит окольные кровотоки, протяженность патологического процесса. И ученые получили знание о возникновении бляшки. Только в 70 е годы, что она возникает в артериях. Они начали искать ответ на вопрос, когда? Когда бляшка начинает? Как долго и как быстро она формируется, накапливается? Для этого провели очень удивительное исследование. Я благодарна моему профессору, что я это обследование получила, потому что его сделали, а потом его убрали под, под пол. Его больше даже студенты не получают. Для этого провели исследование, в котором участвовали морские пехотинцы, и летчики военно-морского флота. Все молодые, до 40 лет. Количество участвующих было 41 человек. Результаты медицинского обследования, простого, которое им проделали, 41 участвующих в возрасте до 40 лет. Признаки сердечно-сосудистых заболеваний у всех отсутствовали. Здесь... Английский слайд, который я перевела, чтобы вы видели, что это правильно. Обследования были в отличном форме ПИК. Прошли всяческий медицинский контроль. Потому что посылая летчиков в разведывательный полет на наши современные самолеты, надо быть уверенным, что их не, не поразит там в воздухе инфаркт. Итак, мы имеем дело со здоровыми пилотами. Их здоровье обследуется каждый год. Естественно, никто никого не, не запускает раньше. Были сделаны всевозможные тесты современные. Исследование должно было длиться 20 лет. Поскольку так думали ученые, что на возникновение вот этих бляшек затрачивается примерно 20 лет. Исследования начали в Филадельфии, сделали самые основные медицинские обследования и сделали ангиограммы. Опыт тотчас прекратили. Как сделали ангиограмму? Точка. Все. Почему? Потому что в 46% случаев, ну, почти половина, у молодых летчиков диапазон одной или двух веночных артерий, главных, был сужен уже на 50%. Молодые летчики в пиковой форме, без признаков болезней, то есть без боли. Мы задали вопрос заведующему лаборатории сердечных заболеваний морского военного госпитала США доктора Пепин. Что он ответил, что он сказал? По-видимому, ни один диагностический метод на сегодняшний день не является достаточно чувствительным, чтобы дать возможность выявить симптоматику заболевания сердца на 100%. У нас нет таких методов. Если же сделать ангиограмму, вывод, сердечное заболевание протекает в общем, без сим симптомов. Правильно по-русски, да? Без симптомов. Даже 45-летний человек, он чувствует, что все в порядке, как и должно быть. Ну, ладно, холестерина немножко больше. Может быть, несколько килограмм веса больше. Но в общей сложности все хорошо. Пойдет на работу и получит разрыв сердца. Останется жив и скажет, что был трудный день, поэтому так случилось. К сожалению, это неправда. Мы не можем обнаружить ишемические болезни без симптомов, пока не попадем на ангиографическое обследование. До этого мы просто ничего не знаем. Один знаменитый кардиолог, эпидемиолог, он работает в Филадельфии, в течение 10 лет изучал случаи внезапной смерти смертей. Результат. 24% случаев коронарной смерти, знаете это кто? Это мужчины, которые посещали врача за неделю до смерти и ничего опасного не обнаруживали. Эти анализы не показывают то. Посмотрите на эту фигуру, из чего она создана. Лекарств. Обычно болезнь диагнозируется посредством симптомов. Правильно? Каждый врач ищет симптомы. Боль при диагностике является определяющим фактором. Естественно. При отсутствии боли и других симптомов предполагают, что все хорошо. Поскольку каждому пациенту невозможно делать ангиографию. Знаете почему? Это не безвредная процедура. Одна из 500 кончается смертью. 500, конечно, хорошо, но 501 первому не легче от этого, что все 500 прошли. Для него это конец. Потом, эта процедура довольно дорогостоящая. Не каждая страна может это себе позволить, или институт, или госпиталь. Делать эту процедуру связано с риском все-таки. Я хочу вам показать историю. Многие говорят, но Гринков умер, поэтому что он много занимался физкультурой. Ничего подобного. Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион, 88-94. Четырехкратный чемпион мира, 86-87-89-90. Трехкратный чемпион Европы, 88-90-94. Чемпион бывшего СССР, 87 Чемпион России уже, 94. трехкратный чемпион мира среди профессионалов уже. Он умер в 28 лет от сердечного приступа. 28. Как вы думаете, чемпиона и спортсмена такого масштаба проверяют постоянно врачи? Да у него целая бригада своих лечащих врачей. Результат. Я перевела из книги его жены такую маленькую, как бы сказать, для нас информацию, как описывается эта история. 20 ноября 1995 года на 28-м году жизни во время тренировки на льду вашего американского Лейк-Плейседа Сергею стало просто плохо, и он потерял сознание. Гриньков скончался практически на месте. Помощь немедленно прибывших медиков была уже бесполезна. Что была причина смерти? Причиной смерти был назван обширный инфаркт сердца. Обширный. Его жена, вдова Екатерина Гордеева, издала о нем книгу. Она вспоминает тот злосчастный день. Мы были на ледяном поле, делали обычные упражнения, значит, Ничего, ничто не говорил о том, что скоро случится, что ему плохо, что он в опасности. Вдруг, прямо перед элементом поддержки, Сергей расслабился, съехал в сторону и столкнулся с ограждением. Это внезапная смерть. Ни одного раннего симптома. По словам Френсиса Варги, это заведующий отделением патологии Адирандагского медицинского центра, где это производилось, он проводил вскрытие, написал, «Сергей страдал от повышенного кровяного давления и атеросклероза». Значит, повышенное давление, но ну, надо было, это было ясно, что оно у него есть, значит, оно подавлялось только медикаментозно, но не лечилось. Из-за слабого снабжения сердечной мышцы кислородом у него было, как я сказала раньше, увеличено сердце, усталое сердце. Помните, это резинка. Артерии Сергея были настолько заблокированы, что после его падения на лед спасти его не смогло бы даже чудо. Результаты обычного обследования едва ли насторожили бы врачей. Запомните. Запомните. При такой болезни первым симптомом зачастую, увы, становится смерть. Очень часто внезапная смерть является первым признаком, указывающим на тяжкое сердечное заболевание. Люди часто мне говорят, мой отец умер от сердечного от инфарктка обширный, ему было 52 на 53. И мне было тогда 19 лет, и я стала старшей в семье за всех отвечать и вести нашу семью, родню. И я тогда поклялась себе, что я узнаю все об этой болезни когда-нибудь. Узнаю все и буду помогать людям, насколько это возможно, чтобы они не теряли близких себе людей. Да, люди говорят мне, слушай, я не хочу менять свое питание. Не питание надо менять, а мышление, отношения. Я не хочу отказываться от мяса, гамбургеров, от сигарет, от шоколада, от кофе. Наш маленький завод сейчас делает фантастические гамбургеры для Финляндии. Но здоровые гамбургеры пачками идут туда. Мышление надо поменять. Сигареты, шоколад, кофе. Я не хочу на эти вопросы ответить. Оставьте меня в покое. Когда я летела в самолете, я так боялась, что вы мне скажете такие слова. Когда появится стенокардия, тогда успею изменить образ жизни. Не успейте. Я изменюсь после беременности, многие матери говорят, но зачастую проблема забеременеть тоже состоит в сердечно-сосудистой системе перенасыщенности жиром, употреблении неправильного жира. При всем дозволенном образе жизни мы должны изменить наши привычки. И сделать это как можно быстрее, как можно умно, срочно. Надо запомнить, что 40 в 40% случаев первой признаки инфаркта – это внезапная смерть. Мы ошибочно думаем, что сердечный инфаркт возникнет там где-то. 60, 70, 80, 90. Меня еще ничего не угрожает. К сожалению, это очень обширная ошибка людей. Посмотрим на этот слайд. В возрастной группе от 35 до 44 каждый третий умирает. Каждый третий умирает от сердечного заболевания. 35-44. Либо инсульта. Смертность, вызванная кардиоваскулярными заболеваниями в процентах, это вот... Эта схема. А пойдем немножко дальше. За 50 лет 45%, практически половина, или каждый второй, но немножко меньше, свестников умирают от сердечных заболеваний. Это серьезные цифры. Это становится такой уже обыденностью, но мне очень хотелось бы, что это не стало бы нормой, жителей нашей планеты. Болезнь нахватывает не только коронарные артерии, но также интрацеребральные сосуды, питающие головной мозг. Мы рождаемся с чистыми артериями, но что мы с ними сделали? Вы посмотрите на эту схему. Тонкие. А если они все забиты жиром? Вы подумайте, что здесь будет если там везде бляшки. Здесь вы видите, посмотрите, это сосуды новорожденного, артерии новорожденного, артерии мозга, чистые, гибкие. Можно даже просматривать сквозь них. Они светятся прозрачные, эластичные, как резинка. А теперь посмотрим, что случилось 60 лет, 65 лет дальше. Посмотрите на эту бурду здесь. 65 лет позже те же кровеносные сосуды. Теперь они большие, заполненные атеросклеротическими бляшками. Как трудно при вскрытии во время анатомической практики такой сосуд вырезать. Ножницами невозможно. Кажется и нож, что лезвие скальпеля затупилось. Это безрезультатно. Это может сделать только действительно стеклянные ножницы. И с большой силой. Услышав, как это все скрипит, это противный скрип. Бляшка в сосуде. Пойдем в историю. Например, при вскрытии третьего президента Египта Анмара Садата, здесь его даты жизни, 18 по 81, который погиб от пуль убийц. Но после вскрытия было обнаружено, что его артерии были забиты и сужены до 95%. Например, у египтян-фермера такого атеросклероза нет. Почему? Почему артерии Садата настолько сузились? потому что его образ жизни был другим. Он наслаждался роскошной, вседозволенной пищей, которая недоступна простому египтянину, бедному. Филиппинцы. Определенные проблемы с гигиеной у них. Много инфекционных заболеваний, но признаки атеросклероза отсутствуют. Но пойдем в Манилу. Это столица Филиппин. Это как самый американский город, самый густонаселенный город в мире. Это примерно как у вас Беверли-Хиллз. У каждого второго жителя Атеросклероз, каждого второго. Эти люди живут как американцы, извините, я не хочу никого обидеть, и умирают как американцы. То есть образ жизни определяет не только жизнь но и уход с ней. На самом деле мы два дня говорили о всех этих заболеваниях. Причины одни и те же. Болезни, вызванные гипоксией, то есть состояние кислородного голодания, инфаркт миокарда, инфаркт головного мозга, гипертензия, стойкое повышение давления в системе, потеря слуха, потеря зрения, Сенильная деменция, статческое слабоумие. Ишемическая гангрена из-за нарушения кровоснабжения тканей. Импотентность, клаудикация, хромота, вызванная патологическим процессом. Быстрое утомление, чувство онемения в конечностях и боль. Остеохондроз, дегенеративные заболевания позвонковых дисков. На самом деле это тоже сосуды. Стенокардия дефицит сердечного кровоснабжения. Видите, какой длительный список? И это все зависит от состояния наших сосудов. Здесь вы видите, как сужение может быть уже на 50%. Но здесь пляшка разорвется. Гипоксия, которая вызывает разрыв сердца, она не является отдельным заболеванием. Она лишняя избежность следствия убийцы артеросклероза. Просто шаг дальше, и наступит конец. Гипоксия просто закроет эту линию, окончит интергуминальный внутри просвета сосуда процесс, который начался с нуля, окончится сужением линии на 50 или 90%. Что мы делаем? Сердечный приступ – это не болезнь, это сигнал, указывающий на болезнь атеросклероз. На Другие сигналы – стенокардия, гипоксия. Он может повредить серебральные внутримозговые сосуды и вызвать повреждение ткани мозга, инфаркт головного мозга. Существует связь гипертензии и потери слуха. Я хочу вам показать, вот, как это на самом деле. По исследованию анализа уровня слуха 50-летних людей выявили, что на основании потери слуха возможно установить степень сужения ваших коронарных артерий. Есть ли во внутреннем кровообращении уха, нет или отсутствует достаточное количество кислорода, то возникает понижение слуха, которое не упусловлено ни старением, ни возрастом, а это последствия и зависит от атеросклероза. Вот и все. Глазное яблоко. При недостаточном кровоснабжении головного мозга в результате может ухудшиться зрение, что характерно нашему поколению. Даже на глазном дне можно увидеть маленьких, тонких, кровеносных сосудах развивающиеся атеросклеротическую пляжку. Я здесь нашла красивую и чистую. Не хотела. Настолько страшно. Это отношение и однотипное явление, как и в любых других сосудах. Наше отношение к любому органу, к любому сосудистому систему. Все зависит от этого. Не только сердце. Сейчас ученые считают, и на это есть отдельная лекция, но вам я не успею, Азгаймер. Ученые считают, что болезнь Насгеймера может быть связана со склерозом артерии мозга. И у молодых студентов существуют проблемы с селективной памятью. Это однотипность, потеря памяти. На самом деле это просто забитые сосуды. Гангрена. Серьезное заболевание, серьезная проблема. Гангрена – бедренной артерии, артерия феморалис и в сосудов пальцев ног. Чему она ведет? Как можем врач помочь? Ампутация, поскольку иначе ускоряется течение атеросклероза. На самом деле надо знать, как помочь человеку справиться со своими артериями, изменив образ жизни. Я вам историю тут одну зачитаю. У мужчин моложе 70 лет импотенция, в 60% случаев она связана с атеросклерозом. Вот и все. Пример. Мужчина, у которого диабет, у нас такой был, стал импотентом. Но если бы раньше выяснил для себя сущность проблемы, он смог бы что-то предпринять и предотвратить последствия. Все, что мы делаем в кухне, Сильно влияет на нашу жизнь также в спальне. Необходимо научиться жить максимально возможной полноценной жизнью. Стараться найти альтернативы, подумать о своей жизни. Жизнь, как она начинается, она может очень красиво и кончиться. Это, это просто так. У болезней Хенри Блэкберн. У болезней, которые характеризуются скопившимся в артериях жиром, нет ни естественной, ни обоснованной связи со старением. Не думайте, что возраст должен все это приносить нам. Это неправда. Что вы здесь видите? Вы видите трубы, которые текут. И люди, и врачи ходят с зонтами. На причины болезни не обращают внимания, как трубы на картинке. Врачи держат цветные зонты над головами пациентов, чтобы не замочил дождь. А надо делать что? Трубы починить. Мы в серьезных проблемах в нашей эпохе. Нам надо научиться чинить трубы. Мы лечим симптомы, великолепно лечим, убираем их. Просто человек, у которого убраны симптомы, умирает без симптомов. Вот и все. А причины оставляем на заднем плане. Теряем жизнь. Медицина делает храбрейшие вещи. Храбрейшие врачи работают просто на изнеможение. У нас в Эстонии очень хорошая и трудолюбивая система. И все мои друзья, я просто жалею. Эти два врача на снимке работают ночи и дни, чтобы высушить пол, убрать эпидемию. Такова борьба с бушующими убийствами, недугами высокоразвитого образа жизни мира. Но неразумнее бы сбавить скорость, подождать, проанализировать вот это положение. Необходимо закрыть кран. Вы согласны? Просто закрыть этот кран можно до бесконечности сушить этот пол и тогда вытереть пол. Этим мы выиграли бы время, чтобы дольше быть вместе со своей семьей, чтобы радоваться, увидеть не только детей, а внуков и правнуков и быть полезными для них. Мы говорим об убийственном заболевании сегодня, два дня, которое очень ловкое, Невидимое, коварное, и оно гнездится полностью в системе артерии до того, как придет опасное мгновение, и вы о нем вообще узнаете. Но опасность увеличивается постепенно, а обнаруживается внезапно. Я вам, вы, пожалуйста, смотрите, чтобы обнадежить вас, чтобы вы такими грустными не были. Я расскажу вам про хорошего человека, американца, Буза Бреннера, который прошел программу и серьезно поверил, и серьезно все предпринял. Посмотрите, что у него все было. Присоединился к программе, когда ему было 57 лет. В прошлом у него было два шунтирования, две клинических смерти, 10 разрывов сердца, диабет, Лишний вес около 30 кг, 29,5 высокий холестерин, проблемы с желчным пузырем, высокое давление, целое скопление проблем в жизни, все было негативным. Несмотря на вспомогательные средства, было очень трудно лечь и встать. Он не мог сам это делать. Один или даже двое сильных мужчин, Должны были его со спины поддерживать, когда хотелось встать и ходить. Много понадобилось времени, чтобы победить страх ложиться. После прохождения программы, это кажется странным, но так действительно было. Ему стало, стали, пришли силы стоять и ходить. Но состояние сначала настолько ухудшилось, что не мог дойти до машины до почтового ящика. Никуда. Это как будто ты жив наполовину. Не сравнивая свои проблемы с другими, Бус Беннер утверждает, что вытерпел и испытал свои боли, ломал кости, болел болезнями дыхательных путей, все испытал, что сопутствует этим недугам. Медики говорили, что ничего больше нельзя сделать. Остался один на один сам с собой. Это требует от начала до конца напряжения. Но напрягаться должен кто? Этот человек. И Бос Беннер понял, что напрягаться должен он сам. Если желаешь, то сможешь. Любой результат зависит от самого человека. Каким бы ни был предыдущий образ жизни, жил отдельно он от семьи уже. Один сделал, седал жаркое из мяса до двух килограмм за один прием. Был охотником, сами можете представить. Ел много всякого мяса, вплоть до медвежатины. Это уже само по себе ясная весть. Пришло время, когда пришлось принимать по 17 таблеток в день. И это не были, безусловно, витамины. Этот уровень снизился после начала программы, после месяца на 5,5. Плюс он был диабетиком. Иногда казалось, что спасение нереально, выздоровление нереально. Если не умеешь оценивать свои собственные действия, попадешь в западню, из которой и врачи не спасут, потому что они не могут для нас делать то, что-то оно делать нам самим. Так и говорил, что мне нельзя помочь, но новый образ жизни, знание об этом, решение сделать помогли. Он в отличном состоянии до сейчас, отлично живет на все полные сто. У нас будет очень интересная лекция про диабет. И там вы услышите результаты, какие и бусбеннер почему он их получил. Я благодарна. На сей раз мы вторую часть окончили, да? Но у нас советы. Употребление семян снижает уровень холестерина. Это недавняя, как бы сказать, научная работа университета ЙОВА результаты новейшего исследования американских ученых и Центра изучения проблем питания при Университете Айова открывают новые возможности для коррекции уровня плохого холестерина в крови без применения дорогостоящих лекарств, имеющих к тому же побочные эффекты. Что же надо делать? Опыты ученых, ученых из Университета Йова доказали, что семена дна, благодаря содержащимся в них лигнанам, способны снижать уровень холестерина в крови при ежедневном добавлении в рацион питания всего лишь трех столовых ложек неного семени. Вы можете это делать утром, вы можете это делать вечером, вы можете это делать к обеду. Как вам удобно. Что вы как раз принимаете? Группа пациентов в количестве 90 человек с высоким уровнем холестерина в крови получала 150 мг. Это есть те самые 3 столовые ложки линого семени в сутки. На протяжении 3 месяцев велся этот эксперимент. Проведенные затем анализы показали стойкое снижение уровня холестерина на 10% по сравнению с показателями, существовавшими до начала эксперимента. Очень просто. Если вы разрешите, я вам еще одну рекомендацию дам. Разрешите, спасибо. Она связана с несколькими проблемами. Вы знаете, что в нашем организме собирается слизь. Часто может, да, хочется так под, под, подкашливать, кажется, что тут какой-то комок сидит. Она, слизь обычно образуется в наших дыхательных путях. Это результат работы защитных сил организма, антитела. Так реагирует наше тело на опасность заражения вирусной инфекцией. Сама слизь очень вредна. Ее надо удалять из организма. Мы, вы, американцы, мы, европейцы, очень много употребляем антибиотики и другие химические препараты. Но они не избавляют организм от слизи, они только высушивают слизь, не удаляют. Нам необходимо удалить слизь естественным образом. И я дам вам рецепт, который не только удаляет слизь, но в длительное время чистит сосуды тоже запишите ее или она останется здесь на камере одна из возможностей скопившийся слизь можно удалить следующим образом употреблять корень хрена в виде кашицы на терке живой корень 150 грамм кашицы хрена смешать с соком двух или трех лимонов не маленьких а больших Принимать натощак два раза в день по пол чайной ложки. Хранить такую смесь в холодильнике. Что вы получаете? Такая смесь не раздражает почки, не бойтесь. Она не раздражает желчный пузырь. Она ничего не делает слизистой оболочки или пищеварительного тракта. Особенно эффективным при лечении, что вы знали, бронхита, гайморита, ангины. Сильные мочегонные средства при отечности. Ноги отекли, руки отекли. Даже при водянке. У нас был молодой парень. Химические препараты не могли ему помочь. У него была сильная водянка. Этот простой рецепт помог. Очищает сосуды. Еще раз повторяю. Вы употребляете корень хрени в виде кашицы, 150 грамм. Вы смешаете, смешиваете его с соком двух 3 лимонов. Вы принимаете это на натощак два раза в день по пол чайной ложки. Не забудьте, что эта смесь хранится в холодильнике. Мы желаем вам доброго вечера. Я благодарна за сегодняшний вечер. Здесь наш сайт, Центр восстановления здоровья. Я очень рада, что смогла с вами сегодня встретиться. И очень благодарна вам.